Печка заработала. Работает отлично пока. Что могу сказать? Чистите печку. Чистите. Следите за печкой. Она вам принесет добро. Всем пока.